всему не понравились красные чашки. Он сказал, что они как красная кнопка подписаться. А что надо делать с красной кнопкой? <сみつい><сみつい> сейчас покажу. Давай мне это. Не надо, ты сейчас ее выкинешь. Просто скажи, что надо сделать с красной кнопкой. Подписаться. Так, кто -то не подписан, подписывайтесь, Молодочки. Доброе утро. Ужасное утро. У нас сегодня самый холодный день. Ты думаешь, завтра будет не холоднее? Нет. Ты да. уже посмотрел? Да. А я там что-то видела, там в один день будет 19 градусов в нем. Вот, это сегодня, 18. Вчера, завтра было написано. Сегодня. Вставай, Макс. Мама, смотри, да Короче, мы одеваемся, зачерпляемся. Есть... Да. Что-то с чем? Иди, покажи, тогда. Мы будем У нас сегодня, сегодня лил такой дождь. Капустами. Не знаю, конечно, что у нас сегодня зарядит солнечная батарея, но надеюсь, хотя бы что-то. Будем очень экономными. А я пока пойду, покажу, что у нас там на улице. Выходим. Вот так. Ну, непонятно, наверное. Просто, типа, солнышка нет вообще. В 5 часов вроде как должно выглядеть. Будем надеяться. Пока что они там одеваются, собираются. Поставлю чайник. И здесь будет тепло. чайник и ждем чайник кастрюлю с водой я не помню на каком моменте мы остановились Короче, я не знаю показывали не показывали мы позавтракали солнышко вылезло все прекрасно сразу повесил портатив ой портативку солнечную батарею заряжайте аккумулятор срочно потому что у нас все съело вот здесь валяются эти фонарики сейчас нам надо разогреть воду сейчас Накидаю туда веточек, палочек, разведу огонь, накипятим воду, помоем свои уродливые головы, пока кипятится вода, сделаю бутер горячее на костре. С первой попытки, интересно, разгорится или нет? is да. чтобы набрать воды а кстати сходили нам привезли еду новую порцию вот то что было в холодильнике до сих пор лед вот сашка там готовит пока что бутера с чем там бутер будет с колбасой, нет. хотя бы хлеб. с хлебом Х хлеб жареный пожарим жареный хлеб пожарим хлеб, ага. хлеб. Вот, я погнал за водой сейчас сашка начала делать бутер не поняла то что у нас нет сыра она сейчас пойдет в холодильник за ним почему а что, ты меня посылаешь нет меня не надо посылать я занят Не, не, не меня о, <звучит> вот что, и кассир изпотух. Чего? Иди, иди, а, Максим, молодец, как? Он? Блин, вода холодная, наверное. Иди, иди, иди, не, кстати, не больно холодно. Ямка. Улечка сюда. Хватит, да. О, прекрасно. Лапочки. О, песок уже нагрелся. Номер два. Берем. Берем бумажку. не разгорается, не понял. Гори. Давай, давай. Нет, меня все на Все хорошо. Удохнулся. О, пошла жара. Давай, давай. Какое какой же я молодец, а со второй попытки, между прочим. Фу, в рот, все. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. сейчас костер потухну, пока тут деревяшку долбанную рублю. Мы колбасу уносим? Как а, хотите. Колбасу уносим? Уносите. Уноси. А? Пошли. Камеру бери, у меня тут ничего интересного не будет. Пока что там. У нас из интересного прибыла вода опять. Прибыла вода и теперь ходить здесь снова неудобно. Вчера под вечер она так убыла и было вообще хорошо сейчас натопило. Такие страшненькие, показываться не очень сильно хочется. Сейчас накиплетим воду и умоемся. Кстати, я тоже пойду а? гору своим Да. Вот, холодильник мы пока не перенесли, поэтому а? в холодильник приходится а? ходить туда далеко. А? Несу обратно колбасу. И потому что дед приезжал, поэтому вообще был такой перерыв в съемках, вот, что-то, наверное, часа два мы потеряли. И дед еды привозил, и да, у нас осталось. ну, короче, мы и привезли, туда закопали и забыли, что мы хотели делать горячего бутерброда. Проходи, Максим, не мочи копыта. Вот прям вот-вот-вот. И, короче, еду принесли и на вечер, и на завтра, но забыли, что нам нужен сыр, поэтому... Максим, доставочка, приставучка. Поэтому тащим все обратно. Я лесенку нашел. Лесенку нашел? Да. Тут один. Вот, Маша здесь так, так, так, так. Пришли в старый лагерь. Старый комаров. Сюда прям заходишь. Здесь так. Это прям такой свежак, холодос. У нас, кстати, там солнышко наконец-то вышло. Сегодня был самый-самый холодный день. Вот, и было ночью очень холодно. Около 9 градусов, а завтра у нас начнется жара. Тут у нас холодос. Да, так, отползи, у нас... а то в яму упадем. Ничего себе, какой тяжелый. Да, как-нибудь сюда докопаем, сейчас откроем холодос. А там у нас спрятан сыр. А там у нас спрятан и сыр, и колбаса. Да. Колбасу мы сейчас запросим? А сын как-то достал. Вообще сама сюда ни разу не лазила, только папа лазил. Папа иди здесь стоял. Стоял, но не лазил. О, сыр. Сырок. Давай. Кубасов. Ну, а! Чуть не уронили. Не И все, здесь запрятались, здесь закрыли. И обратно застегнуть надо. А мне тоже. Суть. Я люблю растрав. Да, сейчас всем пожар. В магазин сходили, сыров купили, шлепаем обратно. Даже тут комаров не было. Не было. Вот какое грустное место. А мы сварили, И так далее. Просто что нам не нравилось? Комары выгнали, жуки, да. дураки. Комаров очень много, единственное солнечное место это вот здесь. И то, и то мы его подготовили, здесь все было заросшее. Поэтому мы решили перебраться на ту часть острова, там, где постоянное солнышко, но там единственный минус там ветер. Куда? Куда мы ходили купаться? Да, мы туда сходили два раза покупаться, нам там понравилось, и мы решили, что мы перебазируемся туда. Да. А если не видели, как мы перебазировались, можете посмотреть предыдущую часть. Фу! Вот. Беги ножки, не мочи. Молодец, успел. Плюс там достаточно мало места, чтобы побегать. Ты со По скорости света умеешь бегать. Давай. Вот, там что прикольно, да, там очень много песочка. и Максим вчера, когда попался, туда-сюда бегал. Классно, а там так не получится. Но мы уже почти пришли ой чуть не упала он и папа ну-ка сейчас проверим как у меня там вода его поживает мы сходили в холодильник принесли сыр добыли Я почти. опять так что Продолжаем продолжать нагрелась. делать гусельброды. Это все пойдет на решетку, огурчики потом заложим сверху, чтобы их не греть. Что? Вода почти нагрелась. Это прекрасная новость. Мне помочь? Да. Какую воду брать? Вон, Прям полностью? Горячая. Ну, горячая? Ну, да. Это горячая. Там так холодно. Где? Около холодильника, там, где мы жили Вот, еще? Да А Чего? Она горячая? Она горячая, да. Не держи. Сразу запахи какие будут. Да куда нахрен? Вы из Чканашки, блин. Все? Да. Да. Сейчас. Давай Да не надо, нормально я уже приспособилась. Да не надо. Да не надо. Нормально. Матя, ну, тебе помыть голову? Нет. Я хочу в миске. Ну, обувь пока. Чего как костром-то воняет? Ого. Все, в голове почистая. Давай. звонища приятно да на Осудовись. голову Осудовись. на голову приятно когда вливай давай уйдем от дыма Дёплый, я не могу да. смотреть вот все когда теплое на голову вливай не ну да тепло хорошо спасибо Что мучился в плане Да дал я не мучился пять минут Почему мы там полчаса грели как хрен ее знает потому что высоко было еще да о, -о, -о, -о. прекрасно дома. Вот. бери захожу надо еще Нет. у тебя такой парад головы идет офигеть точно все Не Чего? Все, такие планы. Готовим бутера. все. пошли готовить. Фенба. Да, ладно, он тут свой Ох ты. Да. Все, никакого фена не надо. А я лысый. я видел у меня щелочки. Welcome. Эксклюзивный контент. Видал? Давай сломал <связывая> все держи он так, так кому ты мне сейчас дырки вил. продаешь хочется уже раздеться и загорать хочется с дымком будет нет мама старались да. красиво пыталась <связывая> я только переживаю что сыр прилипнет к решетке как мы будем отдирать это уже другое. Держи. Да поставь ее. Но он у тебя кусты слева. Брось на кусты. Она же не запачкается. Типа всем по две штучки, мне сказали, сделать. Максим распорядился. Там колбаска, майонез. Два вида колбаски. Майонез, сыр, хлебушек. И когда все это подпечется, мы снимем и положим огурцы. Просто чтобы они не грелись. Я решила их не добавлять. Да? А еще я в черных штанах, а мне очень сильно припекает. Что ты не ласки, я да? Это вот, Максим развлечем нашего. Пап, скажи ему что-нибудь. И Максим. в животе. Максим. И в животе. Но хоть теперь себя свежее чувствуешь, когда это? Голова вкусно шампунькой пахнет. Ты чем занимаешься? Может, полить? А зачем? Оно бы и над огнем нормально. Там огонь бы сейчас Так я бы подняла, я бы на руках жарила. Сейчас. Сейчас все оборудуем и покажу. Давай еще поспорим, как бутерброды жарить. Комнату -мир". Ком мир. Быстрее, то нам сейчас хлеб уж сгорит. Переворачивай. Так что, переверни. Да не надо. А пока не приготовился. Куда пойдем? Куда? Куда? К чай. Пошли. Ау! Как больно! Она что-то встало? Пошли. А дать, пожалуйста, Да нет, там какая-то палка была. Максима каждый день экскурсия к чайкам, как они там поживают. А мам, я вообще стола у меня уже стало на них наплевать. Да? Вот сейчас там чайки спокойные они практически не летают. Над этим. Над гнездами практически никого нету. Так только покрыть час, мы придем. И они все полетят. Так, Максим, ты там не беги, вдруг птенчики будут под ножками. здесь ветер этой стороны. Ничего себе! Идем смотреть на чаек. Давай, тихо. Вы это не сюрприз. я думаю все. Что... О, все, полетели. Шуметь. Во, Нет. вот и я не кричи. Мы теперь подходим самым самым быстрым и коротким путем посмотреть, потому что мы нашли сам прям рядышком рядышком птенчиков. Ой, я вижу. Где? Сейчас покажу. А я тоже вижу. Где ты видишь? Вот. Вон, он маленький бегает, да. Тоже да, А я вижу, вот в гнездышке сидят О, я тоже вижу Только здесь очень-очень сильный ветер А здесь тоже, вот прям где-то здесь вчера сидели Уже никого нет, все убежали да. А так, вон, смотри Вот два в гнездышки сидят, вот, сидят Мама, один убежал бежит, бежит. Да, да, да, бежит, бежит по кустикам Их тут много Вон некоторые чайки уже не переживают И обратно в свои гнездышки садятся Говори. Кстати. Тья, ну ты снимай правильно, вот так, ровно. Папа мы готовы для тарелки. Вот снимай, как мама с папой бутерброды достает. Вот ты только не тряси, ты же смотри, что ты снимаешь. Секунду. давай, рассказывай, что ты... Там 8%. Я знаю. Рассказывай, что ты видишь, сколько бутербродов пожарили? Ну, все знают 6. 6. Честь Вот. Чем мы будем сейчас делать? Кушать их будем. Давай, давай, давай, давай. давай. Ну Мам, я сам хочу. Не не папа. Нужно, нужно что-нибудь этот. Щипцы? щипцы? Хочу быть влогер. Сейчас потерпи. Так. Гора нам этой посуды. Сюда. Ищем щипцы Держи. Ага. Конечно, папа так и сделал. Ну-ка, показывай. Помогай. Сыр там остался, я смотрю, да? Ну, да, я тебе говорю. Так, как тебе помочь? Как тебе помочь? Чем помочь? Шиповый. А как, а как можно? Там Все. Мы с соком будем? Со свежевыжатым, да? Да. да. Типа. Обалдеть, ногам жар. Ой, ой, дай покажу. Там такой на улице. Сейчас покажу погоду, это вообще зачем то Там все такое красивенькое, голубенькое, классное, более-менее. та там какая штука. Но это, по-моему, как раз ее унесло от нас. Кошмар. Но тут тоже такая. Смотри, какая фиговина висит. Но мне кажется, она ушла как раз от нас, не? Или она наоборот к нам идет? А нет, ветер в ту сторону, да? К нам идет. Пойдем. Но нам обещали в 4 часа дня солнышко. Такая красота. Но мы и дома такие делаем. Не такие, конечно, вкусные, но делаем. Это стаканы. С это стаканы. Нам это, видимо, сейчас достаточно. Уголь, углм, угл. Это уголь. Угу. Вот такая красота. Получается. So beautiful. Забыли <связывая> не понравились красные чашки. Он сказал, что они как красная кнопка подписаться. <связывая> а что надо делать с красной кнопкой? Сейчас <связывая> э -э -э, покажу. Давай мне это. Не надо, ты сейчас ее выкинешь. Просто скажи, что надо сделать с красной кнопкой. Подписаться. Так, кто не подписан, подписывайтесь, молодочки. Вкусно так? Не, Нет, пахнет. пахнет очень вкусно. Все, приятного аппетита, Максим. Мама, приятного аппетита. Пробовать? Хру... Хрустяще. Хрустяще. Разницу от дома нету никакой. Да? Но все равно. Так да, что, Приятного аппетита. Идем уже. Точит, точит. Ой, огурец убежал. А <с <с <мы> <с <проиграли> Прошло несколько тысяч часов. А как я проиграла в карты? Как мы, как мы играли в карты. А сейчас, наверное, я буду надавать бассейн. Тем временем, пока я надавал бассейн, Сашка, я занялась стиркой. Ну да, Это можно назвать только освежеванием вещей. Ну, Стирктой слава назвать можно. Просто у нас Максим ходит вот так вот, чтобы было да, понятно, нет. они были идеально чистые. Были. Но главное слово «были». Даже порошка нет, я мне бутылочку водички, пожалуйста. Да не надо. Слушай. цвет не нравится? Это мало. А что, не за полгода такой я купаться? Ага. Ч, мы самый холодный день пережили, так что всё. Скоро будет жара. Возможно, ещё мама приедет. А? Возможно, говорю, ещё мама приедет. Слава Богу. Печенник привезет. Никуда. И майонез. И майонез. Ну что ты? Я пошел пока споласкивать бассейн. Не, не видно Иди, ну камеру ты держи перед собой Рассказывай, что он делает э -э Папа носит ведро в бассейн и... Сейчас я хочу показать бассейн Сколько воды он набрал? Да, и еще сам бассейн Да, держи его крепко ручками, чтобы у тебя камера не падала И тебе прям было видно, что ты показываешь Вот он вот он. Лёшечка <смех> Да-да-да-давай. Лешечка. Показывай, сколько он набрал. Много или мало пока? М -м мало. Мало да -да. у него. Ему хватит да, да? Не хватит. Нормально. Не хватит. О, жопа его. заснял <смех> снял твою жопу. <смех> как будто в далекие края он уж. О, приходит издалека. <смех> Что принес из далеких края? Краев. Как там, вырос? Давай теперь себя покажем. Красавчик. Че? сейчас показываю. И у тебя кофта это единственная сухая, все остальное постирано, не мочи ее. Не мочи. Что, у нас, кстати, да, я все перестирала. Ну как, говорю, постирала, так все, что было возможно было сделать, так освежить. Все, постирали, все повесили. Так, если карман верит, то значит человек. А это что? Чего ты было еще снимаешь? Иди пой, дальше. Я ещё, ещё Снимай подписчикам. Да. Это нечестно, Максим. Иди переписывай. Сейчас, я еще не до конца. Нечестно. Не должен так лежать. Я сейчас дойду, медленно. Ну... Ты пощиташ. Ты бежала быстро. У тебя папа там вот стоит. Я тут добежала, а папа-то остался. Тихо! Вставай! <смех> ты папу проверь, попцы не дошел до конца! Мам, ты тоже не до С чего бы? Ну у нас пара. Нет, у нас же вот была полоса. Кто не понял, это Игорь Калимара, да, Максим Алексеевич? Кто понял, да? Лонко! <смех> не потрогала. Максиму дали возможность покричать. Крикни! А -а -а! Ну крикни! Вот так вот. <связывающие> еще раз. Мне кажется, он голос сорвет. Давай еще пять минут <связывающие> покричишь и все, все хватит. да <связывающие> мангал! когда-нибудь можно это сделать а то, а то в городе соседи а здесь максима а, хорошо <сélate> <сélate> <сélate>. <сélate> <сélate> <сélate> все Наш ноутбук заряжен на 28%. процентов. Максим, телефон заряженный, зато да. Вот тут весь день лежали эти солнечные батареи. Фонарики. Вон туда мы поставили еще солнечную батарею. Она пытается хоть что-то выжить из нашего сегодняшнего солнышка. Она вот под конец там что-то под закат. Э, Начала светить. Не знаю, вот стоит один одна портативка и колонка мне кажется не очень все круто до сегодня будет надеюсь завтра будет получше одна палка вот. Ну, но зато с таким видом вот там еще два острова у берег все далеко там, не знаю на камере как там, мне кажется километр полтора ну километр не ну да плюс минус Там прям людишки маленькие маленькие вот там далекие. вода кстати здесь все то убывает то прибывает сейчас вот опять убыло Я начал замечать вот по этой вот вот по этому протоку, когда вода прибывает, вода вот вот видно линию, он вот посюда ее топит. было. он так маленький остался. Ручеек, он ну, прям воло прям офигеть. Откуда они идут? Вот так вот смотрите, вообще так много водищ, просто пиписял. Сегодня в планах, наверное, спалить вот это все безобразие. Но вот. ну, я сказал, вот завтра до наливать воды, я подбил чутка. А мы эти выкинули, кстати, пакеты, которые раз разрезанные были. Конечно. Выкинула? Конечно. Серьезно, надо стать. Положить на дно бассейна. Надо воды налить на дно бассейна, чтобы черное было снизу, черное будет нагревать воду. Вот. Надо воды просто налить в бассейн. Надо. Наливай. Завтра. Давайте. Давай. Сашка вон постирала. Улучшает, говорит, Рис с котлеткой это плохо? Женушка У -у -у. моя, любимая, молодец. Видишь, постирала. Она вблизи не давай а тебе вот реально мылом вот стирать. Ну, все равно. Типа освежило. Ну, ну, хотя бы так. Да. Фиг, потому что было сейчас мы... песочную. Оно уже не коричневое. <с, <threw> с оттенком песочного цвета. Ну вот мы, в принципе, целыми днями вот развлекаемся Алё, мама, с Максимом Алексеевичем. Мама, а любишь купаться в олике? Любишь? Сегодня раз в не раз играли в карту. Чего ему предложить? Один, два, Капуста брокколи. А ты что не ловишь-то? Вкуснятина знаешь какая? Нет, сам я Это не вкуснятина. Когда я смотрю... Чай будешь? В миранной камере я замечу. Аминь чай. Все понятно. Сегодня целый день рвется телефон поиграть. Вы еще не давали. После игры... Съедобно, несъедобно, у, -у, -у. у нас началось домино, пам-пам, а до съедобно, несъедобно, у нас была игра кальмара, а до игры кальмара Я у нас убирай. были карты. Кого? Куда? В какую сторону? Целый день сегодня вот в этом во всем. Что? Куда ставим? Че? А там как зад... сзади Максима комар, который наел свою пузо кровью, у -у -у. видишь? Жирный какой. Куда? Не надо Он, убрать. наверное, вот, мне палец чешется, прям только-только укусил. Куда ставить? Кого? Перестали, говорю, туда. А вот плативку. А, Чтобы маленько подзарядилось. Надеемся. Мужчина поможет, конечно. Ну да. А, ну, нет, <смех> а У -у -у. ну это потому, что она там садится. Как не надоело здесь убираться. Да? Нет, нет. Ну, что, убирайся, не убирайся, она оно срач какой-то. Потому что что-то берёт. Завтра будет теплее. После завтра еще теплее. После завтра а жара будет. Надоело. Бабушка бы приехала. Она да. а <связывая> Это хочу, было хорошо. Хочу Макс, а сегодня за целый пыль. день столько переиграли в игры Мало было. Мало. Мало. Мало было. Мало половины. Мапа, Мама, крути. Нет. Ну, Я сейчас рожу. Ну, пожалуй. А ко мне подходит мало ты умерла. мне это просто пожрала. Что-то хрустнуло, папа. Не знаю, у кого. Папа, покрутишь? Давайте будем собирать. Вам, ну, да, ну Да, она сейчас нам. Ну, костер хочешь? Хочу. Ну, ну, вот. покрути. Костер хочу, ну покрути. Да. Так что, да. сейчас собираемся. Давайте прямо сейчас костер разведем. Давай. Покрути. Покрути. Ты входили, Покрути. Зачем? А сосиски там. Такая может, я доставал. Нет, Смысл они нет. в морозилке. Посмотри-ка там. Нет. Уверена? Да, здесь только обычные сосиски я же достал. Обычные сосиски А черкизово купаты нет Серьезно? Да конечно, мы все заложим а -а -а, Так, а -а -а -а. у меня сейчас будет небольшая миссия Я зачехлился весь Потому что там очень-очень много комаров Сашка пока будет с Максимом нарвать веточек сухих Разводить костер А мне надо сходить За черкизовскими колбасками вот в, ком... в комарины царство. сейчас посмотрим сколько там комаров но ну, я думаю там вообще пипец добыли даже не начали я добычек держи сыновей добыл еды подожди пачку пачку не ешь давай давай Продолжаем полить костер. А -а -а. Вот. А -а -а. Я принес уже углей. И сейчас будем параллельно делать Не купата Черкизова. Когда? И обычные. Ядрено копать. Да. Че? Будем Максим готовить покушать. Хочется. Максим, Максим обдался у нас. Нет? Так будет темно. На улице получишь. Но. По жопе. А -а -а. А -а. Да, да, держи. Мам, да не видно ничего. О -о -о, драгоценный уголь потерял. Да -да. Мне кажется, нам хватит. Да. О, -о, О, как разгорелось. Да. Погоди самые дешевые ну покажи вот, ну, самые дешевые какие ступи там он бревну у бревну полено нахрен красота а там вот вот там вот и вот там вот очень много рыбаков там вчера еще с палаткой стояли но они уехали я нашел новую систему как разжигать мне кажется так все нормальные люди делают Uh -huh. Маленький в середине. Максим тоже посмотреть решил. У нас костер, красивый, теплый. Это не маленький. И большие заваливаем. А блин, ты Папа холобуду строит. Да. Я говорю, я придумал систему, которая разжигается. Только он ты немного он. на свина сразу похож на новичку. Ну, знаешь, что надо сделать? Знаешь, знаешь, знаешь, знаешь, я знаешь, тебя знаешь, тебя знаешь, тебя знаешь, тебя. знаешь. Че, че. Повернись. По свине. Ну повернись сюда, встань. Ой, не, у меня сейчас. Симба! Симба. Вот да. Папа, сделай папулемба. Папуремба. Да Леш, когда у вас это будешь. влажными салфетками. Так что лицо черное. Папа, папа жди. Пап... Папа Лембо. Давай на обложку сделай красивую, чтобы прям на фоне. Я не буду это делать. Да не, на фоне палаток, и ты такой весь разрисованный. И Максим красиво сделал. Так что все. Обложка готова. Да я хочу эту так... Давай Папу. Не, папу Рэмбо мы не будем с тобой делать. Я, я думаю. Мы не отмоемся потом с тобой. Mm -hmm. Ты слишком красивый и без папы Рэмбо. Чего ты хотел хочешь? Mm -hmm. Папа, mm -hmm. тебе явно надо умыться. Нормально. Завтра будем в бассейне купаться. Будем? Смотри. Сейчас Би будет бьем пару капель в серединку. А, ты показываешь лайфхак, да? Да. Yeah поджигаем. Пап, нам тоже. Не надо, у нас своего достаточно. нас не мало. Нашего. Туда не надо, только веток к папе. Все. Нафига, нафига вышел дочек погулять. Ждем, нафига? пока угли нафига. загорятся. Потом огонек чуть-чуть подугаснет и мы начинаем махалом работать. И все гарантированно Смотри. Я... Он не угас. Не знаю, сейчас он угаснет. У нас прям вообще костер. Прям, прям вообще. Ты видишь? Горит, горит. Там угли сейчас загораются. А в этот момент? Да, потому что я маленький внутрь положил. Сейчас маленький внутри раскаляться, загорятся. А я потом такой махалом. Оп-оп. Подогрею, и они начинают большие разогревать. Мам, салют. Где? Ой, прям в лицо, видишь ты. Вот там внутри маленький. Вот ну, там. Не видно там. Вот там тут видно. Внутри есть огонечек. А я просто постою красиво. Ничего не страшно. Да. А я думаю... Ну давай. Показываю. мастер класс Ты, ты такой красавчик, с... это вообще за же тоже... зачем. Палка. Смотри, видишь? В показ по почте. Почти? Почти. Анка, Вижу. И, Максюш, моську, пожалуйста, с папиного внутри. мангала. Внутри. Там угольки. Видно? Внутри. Я думаю, что видно. И они сейчас разойдутся. Будут везде огоньки. Но это действительно быстрее, чем мы просто распаливали обычно просто поливали рожками. Пролить пол бутылки. Ну и ты нас. обманываешь. Я Максим, так пищу. не надо делать сейчас, листья полетят опять. Да. да. <связано> там внутри там. там, там, там, там прям. Ну, ну как показать? <связано> ну показывай, вот я сейчас уберу огонечек. <связано> Один хулиганит мужик и другой мужик хулиганит. <связано> Лайфхакинг какой. И у папы не огонь, кстати. Папа разогрел уголечки. М -м -м, классно со льдом, наверное, да, жарить? <laughs> Леша а? уже использует эту решетку просто как гриль, даже не закрывает, потому что так удобнее переворачивать. Короче, у нас сегодня вот такие колбаски по-домашнему с чесноком. Они, кстати, очень вкусные, мы их уже делали, нам понравились. И обычные сочиски. Но этого много. У нас еще остались вчерашние чивапчики с индейкой. Мы забыли попросить, чтобы нам привезли грибы. Так что мы еще сегодня без грибов, это очень жаль. Но завтра можно будет сделать две пачки. сколько Два. Кидай. Сейчас Ой. Что, будем завтра две пачки грибов делать? Завтра мясо будет, шашлык опять. И две пачки грибов, да? У нас грибы еще к чашке остались. Там немножко. Клади. Ой, комары Ой. разлетались. Ты прикинь? Сейчас не будет. Сейчас Максим все исправит. Сейчас мы такой с тобой. О, какой еще один. Сейчас от комаров заведем. Фу, прям комары, офигеть. Короче, завтра нас, наверное, будут ждать Мама. килограмм мяса и две пачки грибов. Да? Да. А сегодня вкуснота. Вот такая. Стреби, стреби, стреби, Это У тебя там много еще сосиска осталось? Все, Все тогда я убирать, а тебя папа переворачивать. Покажи покажи первые, первый уже, переворачивай, показывай. Первый, первый, А, едем, едем, а ты просто попробуй перекатить, не, не будет быстрее? А, а ты тут переворачивай, выпендривайся, они очень быстро жарятся, на самом деле. <реклама> 네, ужин, не званый ужин, но сраный <реклама> ужин, да, потому что, что какой-то. не убирались. Зато день в минимализме в прошел В игре с ребенком Это сейчас поджатилось. И там еще осень uh -huh. Uh -huh. Сейчас накладываем Максим Максим, ты будешь свои любимые купатки Которые я дома жарю Или обычные сосисочки жареные Я в тот раз в прошлой пачке Ни одной сосиски такой не съел Мне ни одной не досталось Мне ни одной не досталось а аппетита и надеюсь, что мы сегодня что-то посмотрим. Ноутбук зарядился на сколько? На 28%. Завтра надеемся на прекрасную погоду, да. На ночь сразу ставим протативки, чтобы в надежде, что мы просыпаемся с утра и они обе заряжены. Был один день нам повезло, мы проснулись, одна протативка была целая. И в течение дня успеем зарядить все, все, все, все, все. Да. Вот. А сейчас кушаем. И мы вчера начали смотреть супер семейка. Я, конечно, хочу смотреть. Она тухлая. Да, блин. Для Максима она сложная. Ну, типа, он ее не понимает вообще, что он смотрит. <с> я понимаю. Ну, хорошо. Держи, снимай, снимай, снимай, снимай. Грибочек будешь? Нет. Ты будешь соус свой чесночный, который с моим я... сок я тебе налила. А ты продумай, чем я буду есть. Такой шкет, а, не знаю. Он начал выпендриваться. Да-да-да. да, Ты что, не подумала? А я как буду? Десять. Без десяти. А мы садились жарить обычно. Пол О, попробуй, мам. Сейчас попробуй, у меня тоже такая есть. Горячая. Очень вкусно. Макай оттуда. Вкусно. Спасибо, очень вкусно приготовила. Ты приготовил. <смех> Я вкусно. Да, короче, едим мы. Все. Свин? Ничего а упал. А с телефоном. Довольный-то, дорвался. Да. <смех> Хоть попробуй первый раз сосиску. -то. Вкусно. <смех> Горячетка. <смех> вкусно, да? Максим Работаем? Алексеевич пока завтра увидимся у меня как кстати у меня <свист> вспомните подписчики как у меня было ругалось э -э лицо и у меня честно такое лицо <свист> нет ты сейчас так не чешешься ну, да, я... у тебя по я... у тебя почти почти не не это меня... козы... что надо говорить всем спасибо за просмотр Всем спасибо за просмотр, с вами большие пальцы вверх, подписываемся на канал и набираем, что один миллион. Понятно? Подписчиков ничего себе у тебя за вопросики, Марк, Тим, Алексеечка, спасибо, на инстаграм подписываемся. Да, и пишем комментарии. И пишем комментарии, э, как, э, что я вам М -м. говорю в ролике, что вы сидите. Да. Комната купили. наша вот спальная издалека. Очень и, много места. Та -та Та-та-та-тар-ту-ту. Мама, если к нам как я буду спать я буду на этом мы, мы как-то скачем будем спать. Либо я Все, не знаю, у него уже эмоции пошли. С нами, а Катя будет спать на твоем матрасе. А. Б. У него Все. такие шуточки прикольные. Мы сейчас сидели на кухне. Мама, скажи, э вот Давай, ладно, Стиль? всем ну, пока-пока. Да, пока, короче, мы сидели mm -hmm. на кухне. Расскажи, mm -hmm. на... достиг. Подожди. Разговаривали с Лешей там между собой. Говорю, достанет нас. Он такой, кто вас достанет? Я вас. Уже достал. Да. И вот у него такие шуточки иногда уже промелькивают. Да. У тебя уже у тебя такая прикольная, типа на, на боке освещение от Максиминого телефона. Yeah. Да. как будто профессиональный yeah. блогер. Chikia. <laughs> Chikia. Yeah. Всё, останемся смотреть суперсемейку. До завтра. Да, чао.